Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Авули, и хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы напили мне 500 подписчиков, вы очень крутые ребятки. Ну и именно по этому поводу я делаю пятую часть тупо ютуберов. Да, возможно, рубрика уже заезжена и на моем канале она очень часто, но у меня пока что нет других идей, что снять на свой канал. Поэтому присаживайтесь и приятного вам просмотра. Ну и давайте сразу скажу, то, что собирать такие топы уже очень даже тяжело, потому что ютуберов, хороших ютуберов не так много. Но если у вас есть ютуб канал, и я его еще никуда не вставлял, то напишите об этом в комментариях, и вы пойдете в шестую часть. Ну и приятного вам просмотра. Ну и первый ютубер это Мини Сало, человек с 11 тысячами подписчиков. И знаете, о его канале я узнал не так не, не так давно. Это тот самый человек, который проходит различные моды. Моды, связанные с игрой при Сосед. Проходит он, к сожалению, без голоса, по крайней мере большинство модов. Но они, прохождение, достаточно интересные. Я видел, как пройти пару-тройку модов, которые я не мог пройти сам. Так что и канал, его канал реально заслуживает внимания от аудитории при сосед которые он и получает достаточно большие и хорошие просмотры для нашего комьюнити приятная и лояльная аудитория но большинство она к сожалению из иностранной части а, а, комьюнити то есть комьюнити больше английскоговорящая но в целом канал неплохой поэтому он попадает в мой видеоролик ну и следующий ютубер это у нас джарк да канал достаточно небольшой но он все-таки заслуживает внимания, ведь он делает достаточно интересные и хорошие видеоролики, с хорошей превьюшками, не то что у меня. Ну и следующий тубер нас это веселая песня PR. это тот самый ютубер, о котором я узнал точно так же недавно, но ну, его канал достаточно меня удивил, ведь его видео не связаны просто с прохождением игры «Привет сосед» или модов, которые он все-таки снимает, но она связана с целом с аудиторией и тематикой «Привет сосед», то есть «Привет сосед Майнкрафт», «Привет сосед прохождение различных игр», Гаррис Моди и так далее, то есть при Сосед, аудитория и комьюнити Должна к нему присмотреться, ведь канал достаточно неплохой Следующий тубер это у нас Ту Яр 2 И скажите то, что канал не связан с Привет Сосед Я отвечу по большей части, да, этот канал связан с саундами различных видеоигр, приложений и так далее Но, все-таки у него есть полис связанный с Привет Сосед А именно с Привет Сосед 2 и различные звуки и эффекты Кстати, музыку из начала видео я знаю, кстати, как раз таки у него Поэтому, типа, он сюда попал. Ну, вот как-то так. Ну, вот и весь видеоролик. Спасибо большое, что посмотрели его до конца. Ну, а с вами был я, Вули. Всем удачи!